Привет, друзья! Сегодня мы идем с вами в деревню Красная Дубрава. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько живет людей и как им здесь живется. Приятного просмотра! Что дома? А? Привет. Старший есть кто-нибудь? Мама. А Зовешь? Ага. Здравствуйте. Здрасте. Я фильм снимаю про деревню. Как у вас деревня называется? Да не... Красный Красный Дубров. Дубров. Сколько у вас домов здесь? Баздо. Жилых. Жилых. Раз, два. Получается три дома осталось. Три дома. Вот. У вас ваш крайний дом или я туда еще да, есть? Да, вот у нас здесь. Здесь вот они приезжают, вот фермер у нас Илюхин. Ага. Он живет в Хмутово. А вот сюда приезжает дома. Вот, ага. вот потом у нас там тоже вот. Моего мужа брат живет. И вот Степановы. Они тут самые, они уже давно здесь живут. Там еще с Москвы, но она уедет опять осенью. Вы крайний дом получается, вся деревня туда идет, да, а, в ту да, сторону? Да, да, да, вот. Как живется? Ну, хорошо. Газ есть природный? Природный? Да. Нет. Нету. А чем топитесь? Дровами. Вы постоянно живете здесь? Ну да. Жили в Киселево тоже, потом там тоже деревня развалилась. А вы, получается, купили здесь дом? Ну мы купили на той стороне. Вот, а потом, а вот этот дом, здесь директор школы раньше жил, угу. жила у вот, Дина Вот, и он получается как сельсоветский или какой там дом. А. Вот, и мы ее сюда вот перешли. А вода есть у вас? Вода у нас в колонке. К, ну, водонапорной башне есть. Да, да, да. да. Башни есть. И на той стороне у нас башни, и вот на этой башне. У нас тут вот, плохо только дорога у нас, конечно, вот ребятам школу, и у нас там дорога. Это обвалилось, и вот никому это не нужно. Это Корсакский район? Да. Вы обращались? Да у нас вот это, как она, соцработник, вот Рима. Вот она вроде а, бы она была. где живет? Она с озерок. Ага, и вот. что? И она... И, ну вот она-то обращалась, ну никто нам ничего. А там просто плотину надо сделать? Да, вот там бы хотя бы насыпать, там это невозможно. Она провалилась, там ни на машине, ни на чем не проехать. И вот с детьми-то я вот, мы ходили, а вот гололед когда, там прям как-то нас пока там, да еще вода вот текет, и проваливается все, очень вообще страшно. А у вас вот. сколько детей? Двое. А в школу вы вы на... Теперь теперь в Нечаево. Нечаево. Возят, да? Да, у нас газелька. Ну и сколько вам надо до остановки идти? Вот нам, да, мы ходим, ну, смотря по погоде. Конечно, когда сухо, мы быстренько доходим. Полчаса? Ну, правда, ну да, сколько? Ну, конечно, побольше. Больше полчаса? Больше. Вот, а когда зимой, то да, особенно метель, когда. Тут-то да. Здесь мы, мы уже и выходим раньше, и я их поднимаю раньше. А, ну, а к вам как добираться? По дороге, вот по этой? Вот по дороге мы, но мы-то идем нам, вот, потом мы... Вот этот мост проходим, вот этот вот, угу. нижний, и мы сворачиваем. И вот как раз мы идем, у нас там тоже еще два мальчика, козловы, живут. Вот мы за ними. Ну, как... Крайний дом там. Да, да, да, да. И вот мы за ними, и мы вместе идем. Угу. И вот нас четверо отсюда мы ходим, ребят. А так деревня большая была раньше? Большая. Здесь и школа живут была. Там можно к ней пройти сейчас, нет? Да, да, можно. Можно. Вот, а вот здесь библиотека была, потом тоже все перевели, все перевозили, закрыли, вот, магазин а, был. А сейчас магазин где? А магазин сейчас нам с Нечаевой, по среду, вот среда и суббота, два раза в неделю, это вот в это с Нечаевой. Это, в общем, вы ходите туда, куда и детей водите, да, да туда, на остановку да, туда. туда? тоже туда же. Вот всегда и суббота, ну хотя бы так-то и то хорошо да. они вообще, ну, молодцы им тоже, вот что не закажи, все она привезет вот это молодцы они и он даже вот сын у них, это сам вот ездит на машине вот он товар возит и вот нас иногда даже до бугра так бы он, конечно, и до дома, вот когда дорога была хорошая, он даже до дома его просили, он до дома довозил, когда много вот, берет что-то вот, а сейчас моста нет и делов нет ну, а так вообще жизнью ну, так. Вы не на пенсии? На пенсии. На пенсии? Угу. пенсии хватает? Ну как хватает. Ну такая социальная пенсия. А вы работали ну, где? Ну я работала, я в библиотеке работала. Вообще властью удовольна? Ну как? Ну так вообще хорошо. Вот и Путин хотя бы вот и 10, вот сейчас по 10 тысяч какой, второй год уже нам дают. Так это вообще хорошо. Вот и район нас плохо как мне и банк закрыт, и вообще... В Корсаком закрыли банк? Закрыли банк. А теперь куда? Да вот я и сама вообще не знаю. Ну я... а силь, наверное, ближайший, да? Ну вот говорят или в Новосибиле, или Вамсенск, но это, во-первых, тоже опять на чем-то надо. Вот. А коммунальное его как платите? На почте. На почте. Нам приходит вот это, и мы прям сразу оплачиваем. К вам почтальон ходит сюда, да? Ну, мы как-то сами. Мы вот обычно у нас пенсии бывает, среда, там суббота попадает. Mm -hmm. Ну, мы вот идем сразу в магазин, получаем. А так, да, почтальон у нас. И газеты так вот, и ребятам я много выписываю журналов. Так тут. И на почте у нас. У нас хорошо, и на почте можно товар привозят. А, вы одна и муж Да, а муж у меня тоже он на пенсии, но он вот как еще работает у Маркина вот здесь рядом да, ага, вот ладно спасибо вам за рассказ нет, сейчас нет. попробую к школе пробраться вот к этой двухэтажной так друзья это была библиотека сейчас там дрова хранят вывеска еще осталось сейчас пойдем по этой дорожке и выйдем вот к школе старая школа кирпичная Тетенька сказала, что она была двухэтажная. Вот такая вот. Но это был дом помещика как то Вот здесь он жил. Смотрите, друзья, какие здесь плиты. А вот что-то, по-моему, здесь даже написано на этой плите. Да, какая-то надпись. Рисунок такой вот что за надпись я не пойму не видно вот это плита порог был и вот вход это у нас получается уже второй этаж такая вот школа была дом помещика Печь была посередине. Такие балки дубовые лежат. И там внизу был первый этаж. Ох, нет, не пойду-ка я туда, а то обвалится все. Вот это да. Он здесь уже потолок обвалился. Интересно, сколько этому зданию лет. Он очень давно построено. Сапоги кто-то потерял. Такая вот школа, друзья, барский дом. Вот еще какое-то здание. Дом деревянный. Тоже уже развалился. домик так друзья идем по тропинке к другим домам такая дорожка идет здесь ребята играют домики себе строят еще дома Сейчас посмотрим тропинка натоптана ходят здесь люди друг к другу в гости И у нас дождик начался О, здравствуйте. Вы местные жители? Нет, да? нет, не нет, я смотрю, там дом какой-то барский, да, или школа это была? Барский дом был, потом школа была. Тут кто живет? Нет, здесь магазин был раньше. А магазин был? Здесь фермер здесь? Был, жил, мудом здесь. А, а машина его тоже? Его угу. А вот это что за здание? Клуб был раньше. Клуб? Да. Вот это да. Ну ладно, поедем. Ладно, удачи вам. До это магазин был раньше. В советское время. Магазинчик неплохой. Из силикатного кирпича сделан. Все закрыто. Это клуб, друзья, был. Представляете? Что здесь? Пчелы же вот это клуб. Сейчас тут двор. А, там пчелы живут. Вот смотрите, это, говорят, здесь фермер живет. Вся техника здесь его. Так, а где же у нас еще дома? Дальше посмотреть, есть там дома еще. Там какой-то домик, шалаш стоит пройдем посмотрим по тропинке идем еще какая-то крыша друзья виднеется Это просто навес ну возможно дом здесь был сейчас сделали сено там хранят да домик был такой старенький Так, вот дорожка идет возможно это идет как раз дорожка к последнему дому жилому в этой деревне сейчас мы по ней пройдемся посмотрим так ли это или нет как нам женщина сказала что там живет тетенька Москвы приезжает. Так, вот у нас домик. Сейчас посмотрим, кто здесь живет. Хозяева, здрасте. Фильм про деревню снимаю. У вас крайний дом, правильно? У меня дача. а дача не местные. вы не местный ладно удачи спасибо так вот впереди еще домик друзья тропинку и натоптана огород посажен никого не видно хозяева хозяева А, дом на замке, друзья. Никого нет. Возможно, кто-то уехал куда-то ненадолго. Но тропинка натоптана, огород посажен. Значит, кто-то здесь живет. Пройдем чуть подальше. Ладно, чтобы в не было. Фильм снимаю про деревню. Ну а про деревню снимать? Здравствуйте. Здравствуйте. А... Ни дороги нет, ни худоро хоть сделать, не проехать, ни, ни пешком не пройти. Вот что надо. Писать надо эту, как его валил, что ли. Я не знаю, не проехать, не пройти. Вообще, не знаю, живешь, ел, ужас, в деревне. Ну а вы обращаетесь, чтобы сделали дорогу-то? Да уж говорили, 15 раз уж говорили, туда в администрации звонили, сколько ходили, за это человек за нами ходит, вот это как и римка. Она вот говорила, а что толку говорить? без бесполезно. Надо писать что ли? Он прям варел этому, прям губернатору. Что толку-то? Ни дороги не, не сделают. Вот тут сейчас вот ездят там низом, это дорогу я сам лично делал, камней на трахте вожу, мне на руку никто не плюнул даже ни разу, uh -huh. елкиной. Вот сейчас, сейчас собираю, двор завалил, сейчас камни соберу, тут какие лишние, вот опять туда повезу, делаю дорогу низом. А проехать не, не, не пройти даже негде. Вот. А это вы и в магазин туда ездите, да? Ну, в магазин пеший ходим, зимой, тут чего, по кругу, чего. вот это, да, там мост, там не мост, там трубы лежат, а я, я его размыло вот сейчас. Там не на тракте, ни, ни, на машинах не проехать, ни, ни, ни, нельзя, ни вообще, и ни пешком не пройти. Uh -huh. И вот, и вот говорили, сколько, бесполезно, что делать не знаю. Работа есть вообще, вы работаете или на пенсию? Да, ну, я уж на пенсию, на больше 10 годов, я отработал свое. Вы один живете? Нет, с бабкой живем. Я, мне, меня на немцу отхренарил 30 лет стажу только на немецкой косилке. Я на кукурузе работал. Всю а -а -а. Измельчителем мне был. А -а -а. 30 лет отхренарил, только на одном стаже. Не на немецкой косилке. Косил я. Я так трактористом всю жизнь проработал. вот, ну, вот сейчас живем мы. Не магазин. Ну тут хоть осталось дорогу вот тут несчастная там. И эти покровские там сделали, сюда даже туда, это, с поселка туда дорогу сделали к ним. щебенка вот он, карьер, рядом. Буквально вот полтора километра, Ну рядом, там несколько метров. Но ну, неужели нельзя сделать дорогу? Mm -hmm. Там на ну, кошаре плиты есть все такие. Ну там, конечно, штраф-то на тяжелый положить. Mm -hmm. это хоть, ну, не пройти, не проехать. Там страшно. Там вода текте уже через вес, прям тут, где по дорогу. Тут там бобры, что начередили, на раз, не знаю. Mm -hmm. И вот мы так и живем вот здесь. Дорогу даже, это, надо губернатору. Больше я не знаю, я этим, уже уже говорили, звонили, звонили, не знаю, не, бесполезно. Как шло, так и ехало. Карманы набивают себе свои, все. А вот что? Вот Поним. и живем мы так. And а that's... зимой пешей тоже за, за хлебом ходим. Тоже эту вот, покровку, 4 километра And... тут. And а сюда 7 километров, все 8 Новоделенковский район. Ну, там тоже магазины. Ну, сейчас -то, ну, есть кого вот, транспорт, доедем. А так бесполезно. Ну а так а, вообще жизнью как, довольны? Ну так же, На ну, что, куда ехать? Что я не знаю. Нет тут нормально. Раздолик, вводим там кусок. Ну а чего не хватает? Вот только дороги нет, да? Ну, дорогу там вот, вот этот участочек так вот не могут, не, не сделали бы хоть бы ничего. А так нос, ну, живем вот все тут. Я вес держу, кур, все держим. так, нормально. А куда ехать и одеваться, да? Хватает пенсии? Ну, хватает, конечно. А кепку вы где взяли? Смосквую привозят тут. Это, внуки, а -а -а. вот такие пироги, вот мы так вот тут и живем. А у вас все, последний дом здесь, да, на деревне? Ну, тут вот пустые, вот там дома пустые. все пустые там, да? Вот пустые. пустые, пустота, да. а тут все, никто не живет. А куда поднимались люди? Кто уехал, кто умер, кто уехал. Тут вот сосед Колька один живет уже. Mm -hmm. там вот Серега там живет. Ну тут сейчас приезжает одна живет бабулька mm -hmm. за домом глядим. Она уезжает да вот сейчас поработит она до да, октября, ноября уезжает. А на лето опять приезжает. Mm -hmm. на, на, на, на весну. Тут то, тут фермеры, хоть это. Два фермера, так мы за счет их живем, зернышко берем у них, и так вот тут вот, уже. Да. Я тут все подкашиваю, сено вот тут вот, порядок тут навожу. Вот угу. это глядится. так, никто никому, никому ничего не надо, нет. Тут и есть по району, тут есть вот одна деревня, вот эта вот только. Вот помогнуть этот мост не могут сделать. Одна единственная. Та, все деревня ты я, я, я знаю, это, где это делать. к там, Харлеев, как там, косарка, там, там все, ну, у них нормально, там все. Там деревни тоже это, живут. Так же, как и мы. Ну там и дороги, там все. Так, вот, а вот эту а нашу вот, деревню, они даже ну, внимания на нее не обращают. Ладно, спасибо вам за рассказ. Да. Пойду дальше. Ну, давайте. Пройду. Вот такая вот деревня, друзья, Красная Дубрава, прошли мы с вами все жилые дома, домов, как оказывается, много было в этой деревне, жили раньше люди, трудились, работали, а сейчас деревня распадается, кто уехал, кто помер, ну, в принципе, как и везде. На этом все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч.